Уважаемые зрители, сейчас я покажу на примере простой разбор предложения на арабском языке, грамматический разбор, синтактический разбор. На арабском это называется аль Аль-Араб. Несложно. Хочу отметить, что сейчас мы увидим на этом примере, что на арабском языке «эраб» несложно, если понимать суть. Вот, например, возьмем такое простое предложение. «Кама – «Встал мужчина». «Мужчина встал». Когда мы делаем разбор, возьмем каждое слово по отдельности. «Кама» – «Мы должны сказать, что это «гама». Имя существительное или глагол или харф на арабском. Говорим, что кама встал. Это у нас будет глагол, конечно. Поэтому говорим фель. Вот. На арабском глагол это фель. Ничего сложного нет. Говорим, что кама это фель. Какой фель? Прошлый, настоящий. Говорим, что мелден. Прошлый. Встал. Мы же не говорим встает. Говорим встал. Будет. Фель-малдин, то есть прошедший глагол прошедшего времени вот и все и потом говорим что в конце у него стоит харакат а вот а на арабском это мы скажем вот так то есть это значит что всегда у глаголов прошедшего времени в конце должен стоять фатха. Э, Говорим, что всегда, в конце есть фатха. Вот и все. Еще раз повторяю: значит, кама это глагол его времени с харакатом, <coughs> с харакатом а. Альхамдулил. Насчет ар-раджулю, мужчина. Будет вот так. Араджулю «ар файль. То есть мужчина это тот, который делает этот, это действие. Кто встает? Мужчина. Значит, он де делает действие. На арабском его назовем файл. Файл это тот, кто совершает действие. Потом, если мы узнали, что араджуль это файл, то тот, кто совершает действие, все, мы автоматически скажем, что после этого какой характер у него? Марфур. Файл, Марфур. С характером у. Марфур, то есть в падеже прав с харакатом у вот вот и все закончился у нас разбор а что это у нас за длинное предложение и здесь просто мы сказали на арабском что то есть у него в конце есть вот такой харакат у вот это мы сказали этот у является признаком того что это слово находится в падеже раф то есть это слово «марфор». Вот признак того, что это слово марфуа. Вот и все. Несмотря на то, что здесь предложения на арабском кажутся длинными, непонятными, но здесь ничего сложного нету. На арабском я повторю все это. Для того, чтобы улучшить ваше понимание на арабском. Камар-раджулю. Кама филь. Малдин. Ар-раджулу. Фейль علامة رفعه ضم ظاهرة على آخره والحمد لله